Страшно подумать, когда сбудется день и но Тогда мы, дружище, вернемся туда, откуда ушли давно. Тогда мы пробьемся сквозь полчища туч и через все ветра. И вот старый дом открывает наш ключ, бывавший в другие мирах. Из груди мы вам улыбнемся, Мы скажем, что все позади, Но может удастся нам снова достичь рубежа неземного, который легко достигался, Тогда в молодые года, тогда в молодые года. Имем мы наших любимых подруг, скинем рюкзак с плеча В забытую жизнь, в замечательный круг, бросимся с горяча. Там август как вилы, бансает лучи, теплым стагам в бока. Там тянут речины, буксиры в ночи, на длинных тросах закат. Когда Злупы из лев из груди, Мы по улыбнемся, Мы скажем, что все позади, Но может удастся нам снова Достичь рубежа не земного, Который пояс стирался. За нами пойдут дальше, чем мы с тобой А нам оставаться по-прежнему тут Что ж, обремел наш бой Но если покажется, будь невезуч и что, на покой пора Не даст нам покоя ни память, ни ключ Бывавший в других мирах и вместе когда Вернемся разлуку, изъяв из груди, мы вам улыбнемся, мы скажем, что все позади, И вряд ли удастся нам снова достичь рубежа неземного, который легко достигался, у нас Мы с груди, мы вам улыбнемся, мы скажем, что, мы что все позади. Но может удастся туда. нам снова достичь рубежа неземного, Который легко достигался тогда в молодые года. Антракт